Привет, ребята! Добро пожаловать на канал. Прямо сейчас я начинаю свою торговую сессию. Открыл первую сделку по инструменту One. Эту сделку я нашел в телеграм-канале MBA Skype. Здесь торгует несколько ребят. Это ребята из нашей команды. Каждый скидывает ситуации, которые здесь он видит. выходит каждую неделю отчеты, какие у нас там получаются результаты. И как вы видите, каждую неделю там 5-10 процентов есть. Да, это такие знаете проценты небольшие, но во всяком случае это проценты стабильные. Прямо сейчас у нас человек из команды скинул ситуацию просто хочу наглядно показать как это все работает вот монетка one я прямо сейчас ее скопировал вижу то что у нас есть на самом деле здесь крупная плотность открываю терминал и тоже вижу эту плотность теперь какие мои дальнейшие действия изначально я хочу попробовать взять отскок от этой самой плотности прямо сейчас еще возьму по добавлюсь по объему в данную ситуацию если у нас сейчас и пойдет какой-то отскок то хотелось бы забрать 200-250 долларов с этой сделки теперь давайте перейдем уже более подробно к анализу данной ситуации да есть у нас плотность, есть крупный объем. Мы изначально хотим взять отскок от этого объема, но опять же нужно обратить внимание на график биткоина. Сейчас биткоин находится на уровне поддержки и как только этот уровень у нас будет пробит вероятнее всего у нас пойдет хороший вкат по инструменту One. Здесь нужно наблюдать, если биточек будет пробивать этот уровень, то нужно рассматривать переворот в данной ситуации. В том случае, когда начнут разъедать этот объем, либо его там вообще уберут со стакана. Монета у нас не особо волатильная, здесь нету какой то либо активности Поэтому вполне вероятно, что реально от этого вот уровня у нас будет отскок Если бы вы, ребята, торговали без стакана Вы бы ни в коем случае здесь не поняли Куда вам нужно заходить То ли в лонг, то ли в шорт Вы бы явно видели вот эту вот точку Но куда заходить, тут было бы непонятно Для меня вот это вот именно плотность, это опора Пока мы не разберем вот этот вот объем Ниже мы просто пойти не сможем Но как только этот объем, допустим, начнут разбирать Появится какой-то крупный продавец То, конечно, мы будем заходить на пробой вот этого вот самого уровня Уровня и попробуем уже словить хорошее движение но в том случае если и биток у нас также пойдет э, на понижение поэтому будем просто наблюдать и за биткоином и за данной монетой и в конечном итоге я думаю что то у нас в любом случае получится то ли мы отступимся в данной ситуации примерно на 70 долларов то ли мы заработаем 200 300 долларов тире то есть сделка потенциально 1 к 3 1 к 4 возможно даже выше я бы попробовал тянуть вот до этих вот уровней но опять нужно следить за битком если у нас сейчас биток будет творить какую-то пол. Полную ересь. Ну, понятно, я уже не буду здесь стоять высоко. Хочу в любом случае взять 1%, это примерно вот к этим вот уровням. Ну, тут бы уже смотрел по ситуации. Если появится какая-то активность, буду стоять также на обновлении вот этого вот уровня, что маловероятно, но, во всяком случае, я вам свой, знаете, такой вот расклад по данной сделке накидал. Что будет дальше, мы с вами посмотрим. И опять же, хочу напомнить то, что есть такой замечательный Telegram M-Bag Тут ребята публикуют свои сделки. Можете заходить, если вам сделка нравится, можете отрабатывать. Если вы не согласны с ребятами, можете вообще совершенно в другую сторону отрабатывать. Это такой, знаете, своеобразный скринер. Я когда делал этот проект, мне хотелось, чтобы был какой-то такой человек, который за меня отбирает ситуации. И я просто, знаете, такой пришел, оценил, да, это мне подходит, я торгую. Поэтому я сделал такой вот как бы проект. И проект на самом деле получился такой вот полезный. Чтобы время зря уже не терять, давайте сразу выставим лимитки, по которым я бы хотел фиксировать данную позицию. Вот, наверное, от 1% и начинал бы. Вот в этом вот узком, возможно, диапазоне зоне возможно нет, ну короче вот так вот примерно пока что предварительно можно раскинуть, как там получится по факту уже будем наблюдать ну пока что это все будет выглядеть примерно так, то есть получается мы будем тянуть от 1 почти до 2%, стоп лосс я пока ставить не буду, ну, потому что знаете бывает такое, то что идет какое-то такое резкое движение здесь плотность не разбирают а тут уже мы как бы стопы собрали поэтому буду лучше наблюдать, все сделаю руками, вроде как нахожусь за компом, за этим всем наблюдаю Решил я, в общем, заново раскинуть сетку для фиксации прибыли, теперь она выглядит у меня вот так, так будет закрыта позиция более-менее грамотно, ну потому что такого движения, я не знаю, маловато, короче, хочется взять побольше. Главное тут без наполеоновских планов. Чтобы у нас все сработало, а то тоже, когда хочешь сделки забрать, там 1, 10, 1, 20, все идет наперекосяк, надеюсь, это не этот случай. Прошло, ребята, в общей сложности уже примерно 2 часа, цена очень долгое время стояла около этого уровня, я прямо сейчас себе выставил просто стоп-лосс, возможно, он будет немного длинноватый, выставлю также себе уведомление и, наверное, пойду спать, потому что мне уже надоело сидеть около ноутбука, уже у меня как бы полночь, сетку сейчас переставлю, думал, конечно, так вот побольше тянуть но на ночь мне не хочется как-то там уже сидеть в этих сделках пересиживать если и даст какое-то движение до этого уровня пускай дает хотя бы это вот движение заберем так поэтому прямо сейчас возьмем и как-то вот так вот возьмем раскидаем вот эти вот самые заявки и можно идти уже спокойно себе спать потому что как бы тоже все-таки отдыхать надо вроде как все красивенько стоит у нас а я пойду спать, если цена будет подходить опять к этой плотности, я услышу уведомление, возможно что-то там приду поменяю, но пока примерно ситуация выглядит вот так, думал конечно еще пару сделок за вечер открыть, но как ты тут откроешь, когда просто попал вот в такой вот запил, когда цена ни туда ни сюда толком никуда не двигалась. Ребята, пару секунд А для меня прошло еще дополнительно 2-3 часа И сделка наконец-то начала закрываться По тейк профитам Я уже закрою остатки данной позиции У меня сейчас примерно 3 часа ночи И все, я уже закрыл Наконец-то позицию У меня стоял просто будильник Я еще параллельно участвую в предсказаниях там В игре от KuCoin Поэтому я там по-любому захожу Даю 40 цен Ну и параллельно уже зашел сюда Чтобы закрыть эту позицию Чтобы это видео уже было полноценно. Давайте вам покажу полностью свои сделки Потому что у меня на самом деле были еще открытые сделки Вот была открыта сделка по эфир-классику Я правда до этого вообще не планировал записывать видео Но потом такой смотрю Блин, ситуация интересная, все-таки надо записать Вот тот самый эфир-классик Был у нас уровень поддержки Я заходил в пробой этого уровня поддержки Никакого движения не было Уровень полностью распилили Поэтому как только у нас цена начала откатывать Я просто закрылся уже без убыток Эта сделка была закрыта в минус 4 14 долларов следующая сделка была тоже открыта по эфир классику, я все-таки думал получится у меня там взять вот этот пробой но ничего подобного я уже заходил опять же в самый лой думал, ну мало ли у нас и дальше начнет развиваться движение, опять же никакого дальше движения не было и получается на этой сделке я еще раз дал примерно 8 ну почти 9 долларов ну и третья сделка на сегодня, которая у нас была, я вам уже ее полностью подробно показал, объяснил, была открыта по инструменту ONE получили полноценный такой вот разворот на этом развороте забрали 320 долларов. Так, вот та самая сделка под дневнику трейдера. Поэтому все у нас окей. Можно было стоять еще до верхних уровней и забирать еще больше профита. Но, как мне, и так сделка получилась довольно-таки неплохой. В первую очередь хочется сказать спасибо ребятам из MBAX buck Sky, Потому что благодаря им я нашел эту самую ситуацию. И вот сейчас заработал 324 доллара. Вот, ребята, всем большое спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, если вам нравятся такие видеоролики. Пишите, оставляйте свое мнение в комментариях и не забывайте просто ставить лайки, чтобы вы хотела больше такого вот полезного контента. Всем удачи, всем профита, всем счастья, мира, добра и всем пока.